Hi guys! Как вы знаете, что я постоянно люблю вытворять какую-нибудь дичь. Что я волосы покрасил в синий, то я их на постриг, то вот начал отращивать эту пятюлечку. Но сегодня я решил сделать нечто больное, больное, не знаю, как правильно сказать, но неприятное. Я собираюсь а, коротко немножко постриг, к сожалению, свое личико, но мне сейчас будут а, делать, а, в общем, вот эту вот фигнюшку. Что-то где-то шейкер-шейкер Потом намазывать и отдирать Или как там, да? Воском, короче, да? Я правильно понимаю? Mm -hmm. Да, воском, короче, будем удалять э, Щетину из моего лица И, возможно, доберемся когда-нибудь до Ковра Страшно, да, ребята? Понимаю, мне тоже страшно Опа, что это такое в кадр попало А, это ваши лайки и подписки Да, друзья, не забываем ставить лайки и подписки Ух ты! засыпают вот эти вот интересные гранулы. Не, ребята, я, ребята, вообще не шарю, что это такое, но вот эти вот пластиковые, это воск, и вот этими перчатками меня будут истязать сегодня. Это безопасно? Ой, а зачем а что там на это, что такое? Мао что? Лосен перед шугарингом. Слушай, мне даже... О! А что так много-то всего? Гибятушки, гибятушки, смотрите, оно тает уже я боюсь палец даже что. Это такой медленный противно стрёмный процесс. Страшно. Мне уже страшно. Я уже начал передумывать. А уже поздно. Ну что, ре... О, так, ну что, ребята, сейчас начинается самое страшное, что я не хотел бы, чтобы начиналось. Я пасса был сходить. А, вся я попискала. Свою, блядь, камеру, Нет, люди должны знать, как мне будет больно, когда мне еще девушка будет раздевать Что вы Болька. Мне уже страшно. Я не знаю, что мне делать для меня. Это странно. Сейчас чуть слезет. Куда, блядь, Гугл, слезет? Так. Глаза открывать можно? Да. Вытри левый глаз Мне туда водичка залез Бля, левый! Открывать можно? Можно Я жив Все, разы кроем Надо будет, да? Что происходит? Ты на меня хило Ой, блин, ребята À, страшно было. А! Подсвет ногтей прям! Какая, какая милота! как противно! Мм! Он должен быть так противно! боже! Кого так я в банку! Ай! Мне уже больно было! Я отказываюсь, я передумал! Как будто я в банку смертно попал! Понимать давай! А! А! ай ай Мне уже больно не надо! Ай, я переду-ай! Я передумал! а ай а, а, а, а, а, а, блядь! За что? Ой, блядь! Ой! Май! ой яй ой ой Это такой маленький кусочек! Блядь, я передумал! Ай! Ай! Блять, как больно! Резко надо. Резко! Ты же не подцепишь. Да за счет этого волос ломается. А что он ломается? Что волос жесткий? Ай! А-а-а! а Ааа! Ааа! а а а а а Ужас, сколько волос. Ой, блядь! Ебать, что-то больно! Ехать! Ехать! Короче, ребят, закончили э, издеваться надо мной. После я делаю. Э, щетина еще осталась. Я, я все, я не могу. Я вообще не могу вытерпеть. Это а у меня аж слезы лились. Ручья, когда усы. Усы и вот горло самое больное. Ребят, если когда-нибудь будете это делать, не делайте. Это, это ад. Я чуть не сдох. Десять тысяч раз. Ах, господи, это были самые худшие... это. У меня же голова уже кружится. Я не готов к... и терпеть такую боль. Я слишком нежный. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Интерфел.